Задача безопасный аккумулятор сделать непростая. Технология для на технология до, в домах используется для домашних накопителей энергии. Вот это ставить, что домой страшно, что, честно говоря, в плане страшно, мотоцикл страшно. Ну, мотоцикл можно, там особо гореть нечему. А вот представляете, если здесь летим, мы летим, загорается вот тут вот сзади. здесь вообще парашют с ракетой очень было бы неприятно так что переделать очень нужно а если, например, Не надо ломать ничего Я -то боюсь, ну тогда парашют выстреливаешь и все все хорошо красота прилетели клаус и дани Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Только я начал снимать, и тут раз, и приземлился самолетик. Показываю вам, как летает на конференции Клаус. Его жена водитель настоящего Аэрбаса, на, на пенсии уже, правда, летной, но зато летает на самолетике обычном. Вот такая прекрасная семья, авиаторская. А повод для ролика, друзья, очень даже хороший. Клаус сказал, что Игорь, давай сделаем пару рекордов на пепестреле. Таврус пепестрель. И я полез готовить планер. Он говорит, нужно, чтобы у нас там кислорода было на, на, на трое суток, чтобы аккумуляторы держали энергию долго. И я полез и увидел, что... Ничего не получается. Потому что аккумуляторы у нас на планере полные. Извиняюсь, уже не говно. Я вам сейчас покажу их. Макс, ты тоже покажешь? Мне помогает Максим. Макс, ты покажешь, как ты быстро ездишь по аэродрому? Максим Игоревич осваивает передвижение по ангару. Идеальное совершенно условие для катания. Так как планера стоят только мои, я ему разрешил. Оп! Вот наш пепестрель. Герой нашего ролика текущего. Макс, отлично ты катаешься. Пошли, покажем, какие аккумуляторы мы будем менять. Вот эти? Да. Итак, друзья, вот герой нашего ролика. Литий-ионные аккумуляторы. Причем напишите в комментариях, какие мы будем ставить, а какие уже стояли. Прям сейчас вот. Нажали на паузу и напишите, те, что справа, мы ставим или те, что слева. Вот этот аккумулятор стоял как стартерный. Вот его вся информация по нему, он рабочий я выпросил у жены весы для муки и первым взвешиваем вот этот вот аккумулятор который был стартерный на стартере для 969 граммов емкость его 5 ампер часов я посмотрел но вот нигде эта емкость вот на самом корпусе этого аппарата не написана. вот берешь, он реально легкий для такого размера, но емкость нигде не написана, а теперь смотрите фокус вот как вы думаете, этот же больше аккумулятор, он вообще, огонь должен быть такой мощный. Ну ставим его на весы для начала. Он всего лишь на 100 грамм, 150 тяжелее, то есть посмотрите размеры, да? Где, где порылась собака? То есть этот ну, по объему, грубо говоря, в два раза больше. Он получается шире и длиннее, На емкости вот всего лишь 6 ампер ну, часов пропорционально весу и они почти ничего не весят почему такой форм-фактор потому что это аккумуляторы для мотоциклов для прямой замены аккумуляторов в мотоциклах они стартерные они не очень большим запасом энергии обладают и ну, как стартерные мотоцикле работают хорошо но эта технология литий-ион на самом деле это литий-полимер ну, то есть литий-ион и это тоже литий он только это химия литий Полимер, не помню, как она там расшифровывается. А вот это вот аккумуляторы уже авиационного формата, лити Ферм ПВ4. Лити железные. Производитель у нас в этом случае AirBud. И видите, как нормальный производитель, все характеристики, токи и так далее, и тому подобное. Вот все четко. Ну, этот немецкий аккумулятор, он и стоит. На нем даже цена где-то. Вот здесь была цена, я ее содрал. В общем, стоит он 200 евро. А вот это вот... Настоящее говнище стоит 107 евро что ли Что для аккумулятора в принципе тоже не так мало Но вот в мотоцикле это работает Вот этот аккумулятор, он не стартерный Видите, тут уже совершенно тонюсенькие проводочки То есть понятно, что здесь много не вытянешь 10 ампер стоит предохранитель И вот его характеристики, опять же Стоит такой аккумулятор довольно дорого Тоже что-то в районе 250 евро Смотрим разницу по весу стартерный будущий аккумулятор Ди тот же вес 939 граммов там но ну вот смотрите разницы да то есть вот в этом аккумуляторе фактически воздух основная его часть там где-то внизу лежит немножечко каких-нибудь пластинок реального литиевого аккумулятора полимерного а в остальном это воздух мы его вскроем я вам обещаю мы его во первых взорвем <связываю> ну, выглядит это ну, вот, а вот, вот, вот, вот такая вот пупочка ну, теперь мы ее в самый раз можем побахнуть. Сейчас она точно может загореться. О, сейчас... Итак, вот стартерный аккумулятор. Он вполне запустит двигатель вот этого вот, Таоса-пепестрили. Никаких проблем с этим нет. Теперь, а что же у нас будет на борту держать 10 часов? Дети потяжелее. Физику не обманешь. Все-таки... 10 ампичерсов уже полтора килограмма и аккумулятор который я купил он тоже там в килограммов есть в этом же формате выпущен друзья сейчас нам расскажут о планах. So I think uh, the Pipistrelle Taurus is an ultralight but it's a very special ultralight because it's at the same time it's a glider. and uh, so with the ultralight and the regulation with the ultralight you can make some records and this is the idea to why not use this beautiful uh, plane or this beautiful glider and uh, to try some records to make more distance. Speed records is difficult because it's not made for speed. It's for But uh, flying without engine uh, that's in the ultralight. It's possible and then uh, we will see. I am looking uh, always to make something what I would like uh, to do is to promote gliding to promote flying and that's that's the reason why i try to make records and, and something like that so it's okay. beautiful play yeah. Yeah. Yeah. and we use very light batteries because because uh, uh because uh <laughs> <laughs> Худею. Всем принимаешь, Клаус. Макс, ты помогаешь, ладно? Разбираешь мультиметр, тебе включить его? На Напряжение. Ставь теперь вот сюда. Один провод сюда. На, Держи рукой. А второй сюда. Смотри, 13 вольт. 13 вольт, Макс. 13 с чем-то. Ну все, два аккумулятора рабочих. А этот померишь? 13,5 вольт. Отлично. Супер, Макс. Спасибо. Будем чинить планер. Макси, когда узнал, что папа будет чинить планер, сказал, ну как я Как это будешь один это делать. Друзья, ну вы посмотрите, проблема какая, что Ну, когда за планер берется человек, который. Скажем так, любит немножечко иногда, как это говорят, колхозить. Ну, получается вот то, что получается. То есть, оно работает, все прекрасно. Вот, вот это вся вот куча проводочков, все прекрасно работает. Но <соспорщик> выглядит оно отвратительно. Не надо сейчас вырезать лишнее, потому что лишнего хватает. Есть, например, вот кабелечек торчит, Вот такой просто обрезанный, не заизолированный. Я вольтметр, на самом деле, пытались сделать. И, и Дэн его сделал. Вольтметр находится вот здесь. Но это кабель шел на. Вот он подсоединялся, шел на зарядку. С разъемчик еще зарядки. Ну, мне не нравится совершенно такой вот, прим... такой вот вариант. То есть нужно. Уж даже это ультралайт, конечно. На нем можно все что угодно, но таких вольностей с электричеством все под... позволять, наверное, точно не стоит. В остальном я тут все просмотрел, механически, конечно, все тут хорошо, прекрасно сделано. Но вот... электричество боль моя. Вечно мне с ним не везет. Стартерный аккумулятор я купил. Э, на самом деле будет не этот. Вот на моем планере два таких спаренных стоит. 5 ампер-часов. Но вот этого одного 5 ампер-часового хватает, чтобы запустить э, двигатель Тауруса. С полимерных ячеек намного легче сделать стартерный аккумулятор, потому что они действительно способны отдавать очень большой ток. Почему их, собственно, моделисты ценят? Потому что 60 c ток получить вполне реально. Это 60 емкости. То есть, если здесь 5 ампер часов, умножаем на 60, получаем 300 ампер. Эта штука может выдать. С литиперум ПО4 все намного сложнее. Ну, вот, видите, написано на самом деле 140 ампер он может отдать относительно продолжительно, и 400 там буквально очень коротко. Хватает, чтобы движочек запустить. О, Собрать такой аккумулятор на вот этой железной технологии не так просто. Летенные аккумуляторы, конечно же, имеют свои плюсы перед литий железофосфатными Например, это удельная плотность энергии. Разница примерно в полтора раза. То, Чтобы он отдавал большие токи ячейки здесь определенного типа, скажем так, задача Безопасный аккумулятор сделать непростая. Но вот эти два аккумулятора, они безопасные. Они уже, скажем так, не, не горят. С на технология для, до, в домах используется для домашних накопителей энергии. У меня как раз такой стоит дома. Вот это ставить, что домой страшно, что честно говоря, в плане страшно, в мотоцикл страшно. Ну, мотоцикл можно, там особо гореть нечему, а вот представляете, если здесь летим мы летим, загорается вот тут вот сзади что-нибудь. Здесь вообще парашют с ракетой. Очень было бы неприятно. Так что переделать очень нужно. Макс, хочешь посидеть в платье? Разлезай. Ты доволен? Будешь летать на этой штуке? Покупалась она как раз для Макса больше. Не для папы. Папа, конечно, оправдывает свои игрушки этим но в целом очень мне хочется полетать с сыном мы с ним уже летали летать летать ты хочешь полетать на планере очень, очень. а хочешь облако потрогать рукой да ну вылезай мы приехали Макс Мы ну ты как? Ты как, папа, махал папину Ракета. Да, вот ракета, Макс, видишь, здесь парашют. Надо вынуть эту чеку, дернуть за ручку, только ты вот, этот, э, Макс, этот трогать нельзя категорически. А то бах бах, -бах из этого люка вылетит ракета, улетит вверх, у нас парашют раскроется. Будет очень страшно. А внутри ракеты Нет, ракета вытягивает за собой парашют. Вот, парашют вот в этом контейнере стоит, видишь? Oh Папа, а если... ломалось? Не надо ломать ничего. Я -то боюсь, -то ну, тогда парашют вышли и все-все хорошо. Все My bag is a pilot to end a Размотал я весь этот ужас, и все стало очень просто. Оказалось, на питание Вионике всего два провода. Ну что, в общем-то, логично. Это вольтметр на плюс батареи, которая прибора питает. И вот еще один проводочек был выведен. Вот так вот. Итак, я подсоединил клеммы, провод, который идет на вольтметр. И теперь посмотрим, а живет панель наша или нет. Максимка, включишь двигатель? Только не заводить, чур Давай, поворачивай ключ. Вот так? Да, давай. Отлично, достаточно. Сейчас у нас включено на инструменты все. Теперь поворачиваю еще на дно один щелчок. Оп, все, отпускай. включилась питание мотора. И теперь мы можем выпустить мотор. Ну что, выпусти мотор, вот этот тумблер вверх. Тимати. Ну давай, двигай его вверх. О. Итак, друзья, моторчик вышел. Я сейчас сяду в планер и попробую крутнуть его стартером. Максик, можешь поснимать вот так? Да. Я заводить мотор сесть не буду, потому что у меня там праймер выключен выключены все. Но я хотя бы попробую, что стартер срабатывает. Топлива все равно нет. Работает. Крутился винт? Да. Мощный аккумулятор. Смотрите, я поставил колодки э, упорные. И моя рука сейчас на ключе выключения всей этой конструкции, если что. Вот сейчас проверну его быстренько. О, вилюга. Ну, теперь как убрать этот двигатель? Вот так раз. И вот он, видите, сдернулся и ушел в положение такого предуборки. Теперь его надо просто прокрутить до какого-то положения. Оп! Сейчас работает датчик. Все. Датчик сработал. Дальше все это благополучно уходит в отсек. Оп, все. Красота. Этот аккумулятор мы заменили. И сейчас с чистой совестью его побахнем. Потому что я себе такой точно никуда не поставлю. И мне дико интересно, как он устроен внутри. Вы спросите, друзья, почему мы не летаем? Ну, когда-то нужно что-то ремонтировать. А во-вторых, все-таки нелетная погода. При всей вот этой красоте, небо вокруг, увы, висит инверсия. То есть вот все вот это вот залито слоем теплого воздуха. И реально тепло. Я в шортах бегаю, в футболке. А, в градусов, наверное, 20 сейчас. Это с учетом того, что сегодня 26 октября. Но, увы, летно. Можно было бы на парапланчике сейчас вот на том склончике чуть-чуть подлетнуть. Но как-то вот мы лучше пипистрельку починим. Друзья, для чего дети нужны? Чтобы ангар папе закрывать. Смотрите, какой, какая селища. Какой огромный ангар закрывает. Я на самом деле, когда он это сделал, даже не поверил своим глазам. Макс, но только с папой можно... Когда папа смотрит помогать, потому что можно ручку не туда засунуть, и бак-бабак будет. Ну слушай, селищет, то сколько. Хорошо кормим. Макс, ты очень сильный. И очень быстрый, да? Ой, я я Давай я тебе помогу чуть-чуть. Ну вот опускай, реально. Отпускай, отпускай. Отпускать? Ну пока Макс толкает дверь, друзья, я вам скажу еще... Об одном большом преимуществе Типестреля Видите, что он стоит без крыла Все, Максик, достаточно А то потом не вылезем с тобой отсюда Стоит он без крыла на двух колесиках, То есть работать, ремонтировать Что-то абсолютно удобно Нам ничего не стоило крылья Пристыковать Но тогда бы у нас не было Такого бы шикарного доступа внутри Поэтому Двухколесное шасси Очень, я, чем больше я на него смотрю, чем больше я его люблю мало того, самое главное, что я в нем могу все понять, вот нужно было сейчас поменять аккумуляторы, но я поменял нужно будет что-то еще сделать сниму здесь обшивку, вообще всю проводку переберу мы продолжаем подготовку к нашим рекордным полетам страшно выглядит, конечно, все, друзья но сделал все, что мог, кардинально переработать проводку, банально нет времени установил предохранитель установил вот этот транспондер как мог, вырезал всякие сопли, но не до конца. Вот здесь я установил антенну транспондера новую, вместо обломанной. И самое главное, я поставил батарею стартерную на 11 ампер часов, которая ну, в некотором экстренном случае может подсоединяться к инструментальной батарее и питать приборы нашего планера, тот же транспондер, если нужно будет. Почему я поменял батарею на Таурусе? Эта батарея, конечно, тяжелее. 2,5 килограмма, 2600, но отдает ток существенно больше, то есть у нее 300 ампер 2 секунды и 600 ампер она может полсекунды давать. Это более чем достаточно для того, чтобы хорошенько крутнуть двухтактный двигатель. Когда я летал на этом аэродроме, еще на плане Янус СМ, у меня довольно часто была ситуация, когда большой аккумулятор свинцовый, который был на борту, он был на 20 ампер часов, но уже так вот, зимой он уже вот чуть-чуть, вот и тогда я подключал пауэрбанк дополнительный, и вот, вот эти вот оживителем, <свист>, пауэрбанком он прекрасно заводился. И причина была вот именно та, про которую я сказал. То есть небольшое ну, нарушение уплотнения между сальником и валом. То есть не так, чтобы это прям свистит, но вот чуть-чуть уже. И в этом случае, когда разрежение образуется внутри двухтактного двигателя, начинает подсасывать воздух снаружи и тем самым нарушает эту вот топливную смесь и... Не дает нормально ее засосать в цилиндры. Ну, короче, в общем, фигня получается. А как крутишь посильнее, все нормально. Захочу с двигателем покопаться. Вот раз и покопался. И самое главное, что все работы могу делать сам. То есть официально. То есть мне не нужно... То есть вот на этом планере, на Вепре, на Принцессе, к сожалению, все должны быть делать... Ну, некоторые работы, скажем так, сертифицированные специалисты. Это и дорого, и ездить далеко нужно. Боже, Боже я хорошенько. Ну что, закрываем дальше. Давай, Макс, закроем колпак, пепестрелю с тобой и. Ты играешь в Эхо, Макс? Скажи. А скажи, я гигей. Молодец! Эх, друзья! Я такого Бенгара в детстве, конечно. Не отказался. <с> у меня тоже было все очень хорошо. У меня была модельная лаборатория, любимая. У меня э, был двор, в котором мы... Полисадник, в котором мы запускали авиамодельные моторчики и так далее и тому подобное. То есть вообще в детстве что-нибудь такое, мне кажется, техническое для ребенка. Хотя у каждого ребенка, наверное, свои запросы. Но Макс прям обожает. Обожает все техническое. Да, Макс? Потому что смотри, что может быть, можно засунуть вот так пальцы. Снимаю вот видео вот так. Засунуть пальцы, потом бах! Ой-ой-ой-ой-ой! А там... Понятно? Да. Некоторые да. вещи я тебя разрешаю делать, но и все. Кто быстрее? Я, я быстрее! Я быстрее! зарезает Макс! А вот Итери. <связь> <связь> Совершенно незаметно! Взял и улетел. Вот хулиган! Моя идея. Я кладу ключ. Он кладется сюда и замыкает второй контакт. После этого должно достаточно быстро все плавиться. Цель нашего эксперимента посмотреть, как поведется аккумулятор на коротком замыкании. Пусть он сгорит, а потом мы его разберем, посмотрим, что внутри. Что-то не хочет он так. Не хватает ему наклончику. Оп, пошел сварочный процесс. Но а теперь вот самое страшное к нему подбежать. Может там какая защита сработала? <звы> Был яркий и мощный щелчок. Ой, вот теперь пошел дымок. Хорошо. Ой, вырвало, да, что-то пошло не то Это очень хорошо. Ну еще идет дымок. Ну так идет. Да, да, да, да, да, да. Вот я, пожалуй, О, чуть отступлю. Внутри внутри прям лава! Прям на камеру! О, бедная камерюшка! Конечно, очень смелый летчик! Но пока только дымок, больше никаких эффектов, друзья! Аккумулятор, конечно, старый. Никаких видимых эффектов не происходит. Ничего не получилось, Макс ну давай молоток макс а пробуем... пробуем вскрыть делаем для этого удар направленный молотком вот примерно сюда Оп, дым идет ну и как, как, как я вам говорил эта штука практически пустотелая вот здесь банки аккумулятора литий полимер ну и вот эти баночки прекрасно работают. Здесь батарея менеджмент систем. Но все-таки, кстати, система-то неплохая. Они на зарядку. Действительно, на зарядку все это работает. Балансируют ячейки. То есть не, не, не фуфло. Этот аккумулятор, конечно, полная. Вот. Попробуем вытащить. Ну вот, а вот. выглядит что вот такая вот пупочка. Ну, теперь мы ее в самый раз можем батать. Сейчас она точно может загореться. Они бабахают в таком виде будь здоров. Надо было заряженный баб бы так стукнуть. Заряженный вон точно бабахнул. Да, плохой у вас пиротехник. Летать умеет, а вот аккумулятор взрывать. У меня знакомый есть. У него хороший канал по взрыванию аккумуляторов. Если вы хотите посмотреть, как бывает по-настоящему, вы к нему на канал. Вот там бахает, так бахает. Вот это вот абсолютно модельная технология. Как я вам говорил, вот они, раз, два, три пакета. Самый страшный тип аккумуляторов, самый горючий. Конечно, очень мне интересно, как на мотоцикле будут спасаться, если вот эта штука загорится. А гореть она может, будь здоров. То есть то, что я поставил на планер, оно не очень-то горючее. А вот это, конечно, полная. ад. Там все-таки ячейки жесткие, здесь... Видите, если корпус, не дай бог, повредить, то оп, дальше понеслась. Ты ее открыл тоже? Молотком? Нет. Да, вот посмотрите, чем мой сын развлекается. Это я ему когда-то подарил пауэрбанк. И, соответственно, он его по папиному опыту разобрал. Ну, смотрите, классический пауэрбанк он там называется Папа, я... элемент я... Но, ну, кстати, этой штукой я запускал автомобиль. А, действительно, вот вот такой маленькой батареечке можно завести а, машину. Папа, поделюсь, мне дать. Да, могу. Ну, Макс, нельзя давать, он уже мертвый и опасный. Это надо в одно место сложить и утилизировать. Тоже видите, идут два силовых провода на вот этот вот прикуриватель. Здесь был еще фонарик, USB, такая небольшая контролька. Ну, вот такая батареечка запускает машину я когда первый раз такую штуку увидел не поверил но потом попробовал действительно ну понятно что когда аккумулятор не в ноль сел но в принципе запускает идентично устроены хотя нет не тепленький показалось но тут уже посерьезней у меня стоит Yamaha виражка у нее как раз периодически умирает аккумулятор вот как раз второй аккумулятор можно сюда засунуть но помните если она загорится она загорится у меня под сидением тут бак ну в общем я не сказал бы что это прям супер хорошая идея Старый добрый свинец, наверное, это самое то. Или литий-ферум ПУ-4, аккумуляторы, которые литивые, но все-таки безопасные технологии выполнены. Заходящее солнце провожает трудовой день. Мы сделали много полезного и хорошего, ну, по крайней мере. Поняли, что дальше доделывать с планером. Друзья, будьте осторожными с аккумуляторами, потому что штука такая вот взрывучая и думайте прежде чем пихать вот в планер знаменитый полет на Таурусе и на Метерхорн был как раз вот этими аккумуляторами за спиной то есть могло в любой момент бабахнуть о чем думал предыдущий владелец, когда эту штуку ставил, я не знаю но я очень рад, что я все-таки полез, разобрался и выкинул эту гадость из своего планера до новых встреч глубоко уважаемые любители летных видов спорта, до новых позитивных роликов Ha ha.